И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами Олег Аллаф Гудвин. И мы сейчас проходим тренинг по специальному мануальному массажу, мануальной терапии. И сейчас у нас тема – это живот. И, в общем, будем убирать спазмы внутри бюшины. Соответственно, это напрямую относится к мануальным техникам, потому что, ну, как я раньше вытрисовал на доске, у нас все взаимосвязано в организме. Вот остеотерапия – там был такой рисунок, помните, что там с, э, не, э, кости связаны напрямую с нервными окончаниями, да, со спинным мозгом, спинной мозг связан с головным мозгом, все это связано с психоэмоциональной структурой, которая э, влияет на наши энергетические структуры, которые наполняют наши чакры и формируют вокруг нас вот этот кокон защиты. И также, и если углубляться э, вглубь, то есть это как бы наружная картина, да? а теперь если углубляться вглубь, то от позвоночного столба уходят нервы, иннервируют все внутренние органы. И, соответственно, если ездит какой-то спазм от нервов, там образовался спазм, да, то, убирая его, мы расслабляем нервную структуру. И также спазм может влиять на движение позвоночника. То есть позвоночник может растянуться, потому что от него идут крепления к диафрагме от брюшины, да, от диафрагмы идут крепления к мышцам ребрам, в общем, все взаимосвязано. И так, что если мы э, мануальными техниками позвонок поставили на место, он щелкнул, да, то, как правило, через 5-7 дней возвращается обратно, и мы можем опять поставить тут позвонок, да, он будет опять возвращаться обратно, и так будет до бесконечности человек, будет ходить и ходить. А иной раз дело оказывается в блюшине, то есть надо будет решать вопрос там. И э, третье, это то, что здесь находится у нас еще один мозг, как скажем недавно, причем это открыли, буквально где-то лет пятнадцать-двадцать назад причем по количеству в тонких стенках то есть это такой тонкий плоский мозг нейронные связи по количеству, причем не уступают количеству нейронных связей в головном мозге то есть вы представляете, мы про это не знали он тоже действует, он тоже работает скорее всего, когда вот мы говорим, что я чувствую там шестой точкой да, у меня чуйка проснулась, или там, я вот интуитивно как-то там чувствую я у меня под ложечкой сосет да это все вот мы как то пытаемся интерпретировать словами деятельность нашего вот этого брюшного мозга а что он делает каждый орган у нас по принципу голографической реальности вселенной то есть у нас голограмма это постоянно мы копируемся и отражаемся друг в друге во вселенной космос отражается из большого в малом да и человеческое тело внутри также само отражается постоянно во всех частях. Именно поэтому аккумуляторные точки работают. Ну, все мы знаем просто аккумуляторные, да, вот эти вот точки, которые проживают там внутренние органы, ну, сейчас не буду подробно показывать. Также на ладони они есть, также они есть на спине, на животе, на лице, на радужке глаза, на языке, в общем, на ушных раковинах, то есть они даже на каждой фаланге пальца. Они многократно, многократно повторяют все эти точки друг друга. И наши э, органы, они э, по принципу географической реальности Вселенной не, э, не только свою главную функцию выполняют, а еще у них есть дополнительные функции. Иной раз они замещают работу друг друга, если какой-то орган страдает, а чаще они еще вибрируют. Э, ну, На Востоке с этим хорошо знакомы, э, там, в Тибете, в Индии. За счет вибрации передается информация, то есть вибрируя внутренние органы, они чувствуют из окружающей среды какую-то информацию, пришедшую к ним, интерпретируют внутренний брюшной мозг, брюшной мозг подает сигнал в позвоночный мозг и тот передает сигнал в, мо в головной мозг. Головной мозг это все уже интерпретирует, переводя, так скажем, на русский язык, да, на понятные нам уже образы. А откуда информация пришла, мы как бы вот иногда раз не понимаем. Так что, Сняв спазмы с живота, мы человека. у человека его, так скажем, отклик на окружающий мир. Он лучше как бы, чувствует отношения с людьми, у него идет какое-то продвижение по службе, в семье налаживаются, или какие-то любовные связи у него лучше налаживаются, да? удача ему как бы, прет, да? карьерный рост и так далее. То есть, мануальная терапия, и влияет именно на всю жизнь человека. И, соответственно, смотрите, прежде чем входить в живот, я вот уже наложил руки, да, как бы уже договаривайтесь с ним, потому что органы, они так более-менее разумны, но раз они вибрируют и получают информацию, да, то они от моей вибрации тоже уже получают информацию, даже от моего пульса. А потом они, ну, я сейчас буду рисовать, потому что немножко вперед забежал, они как бы немножко убегают, утекают от воздействия, если глубже начинаю заходить, проникать, да, они такие хитненькие, раз, и сдвинулись в сторону. Поэтому как бы, вот мы с желатом начинаем работать очень мягко, потихонечку, заходя внутрь, глубже и глубже. Ну, опять же, как бы от общего к частному. Ну, давайте вот определим, где находятся у нас основные органы. В общем, ребра – это же панцирь, за которым все прячется. Здесь находится печень, она прям под ребрами. правая доля, левая доля, ну сердце я не буду рисовать, сердце где-то вот так вот идет, тоже не совсем верно, что оно слева, да, оно на самом деле посередине находится, просто у него левый желудочек больше раздут, поэтому удар у него слева чувствуем больше, чем справа, Это него желудочка, да, соответственно, идет этот пищевод, да? от угу. него начинается желудок желудок разворачивается вот сюда вот так подвисает немножко и тут вот идет переход 12 перш на пешку который идет внизу за ними как бы вот так вот обнимает поджелудочная железа она там немножко вот туда уходит назад и опять же за ребрами находится селезенка 12 песня кишка переходит в кишки кишечники не будут в тонкий кишечник, да я не буду рисовать примерно он вот диаметром вот такой диаметр примерно но опять же это все проекция сверху да тут нельзя точно показать mm -hmm. да потому что там надо в объеме это все понимать и э, какие показать вот этим? Желчные протоки идут, да, которые выходят на желчный пузырь. Из желчного пузыря 12 перемно кишку и из позвоночной железы идут соки дополнительные. Тут находится сфинктер. Э, так, дальше нас интересуют почки. Почки это примерно 5 сантиметров от э, пупка, отчитываем, да, находится нижняя доля почки. Вот примерно с кулачок вот такого на размера. Ну, какая-то вот такая вот. Наверное, как ухо примерно. Да, чаще часто бывает, что одна почка ниже другой, как правило, это вот левая. Я вот так чуть-чуть пониже рисую. Хотя это все индивидуально. Далее нас интересует самый большой толстый орган, не то что вы подумали. Короче, вот слепая кишка где-то вот здесь находится, да? Тоже чуть-чуть прям за косточкой. От нее идет аппендикс. Не аппендицит, а аппендикс. И пошел толстый кишечник, восходящая кишка вверх. Пеницид это болезнь, а аппендикс это орган. Угу. Здесь она подвисает, эта кишка. Чуть вниз уходит, да? Здесь идет у нее нисходящая часть. Вот там она. Ниже, ниже, ниже. Там она с той идет. Переходит в сигмовидную кишку. И идет в прямую кишку которая через которую все идет на сброс далее нас интересует мочевой пузырь прямо за лобком вот здесь он находится ну соответственно если видите примерно у меня получается все одного размера да? размером с кулак желудок, ну, нормально здорового человека если он не перерастянутый. Сердце примерно с кулак, почки примерно с кулак, ночевой пузырь примерно с кулак, да, вот примерно вот такого объема. <coughs> И за мочевым пузырем находится... Что? Вот там пониже, туда ближе к отверстием отверстию, раздвоенная мужская железа. Как она называется? Представительная. Предстательная. Правильно. Она размером с грецкий орех. Примерно вот такая двудольная. Там между ними как, как бы есть такая прожилка. У женщин соответственно, вот от лапка где-то вот, э, где-то сантиметров... Матка. 10 примерно, да. За влагалищем начинается. Вот так влагалишь. Вот матка начинается. Ее фалапиовые трубы идут вот сюда. Ну, примерно сантиметров от, от центра, от оси, да, примерно сантиметров 10-12. И вот тут вот и яичники находятся. Так, вроде бы тут все нарисовали, да? И э, как мы будем работать? Э, Перестальтика кишечника работает справа налево, по часовой стрелке, да? То есть наши все движения будут, соответственно, идти по часовой стрелке, как у мужчин, так и у женщин. Некоторые почему-то там говорят, особенно с восточных, школ что надо у женщин, наоборот, против часовой стрелки делать, ну, я логики не вижу, у нас как бы анатомическая логика же, да? Органы, как у мужчин и у такой женщин, расположены одинаково, ну, в как последовательности. А, то есть мы будем сначала, соответственно, пищевод прорабатывать, желудок, да, после желудка печень запускать, да, потом селезенку, поджелудочную железу, ой, извините, желчный. это желчный пузырь перепутал, да, поджелудочную железу, селезенку, почку правую, почку левую, идем дальше по кишечнику проходить, да, круг делать. Здесь вот как правило скалы скапливаются каловые массы и камни, их будем продавливать и пробивать вот туда вглубь. Далее заканчиваем мочевым пузырем и кому надо это вот уже отдельно, там, да, мужчина можно продавить представитель железу не продавить, извините, проработать. Продавливать его не надо, если надо очень нежно, аккуратно. Женщинам можно фаллопиевую трубу так немножко прожать и запустить деятельность яичников. Многое делается вибрацией. И по ходу дела, вот опять же, чтобы процесс ускорялся, мы постоянно руками проходим по кишечнику. Толстому, да, запуская его, чтобы ну как бы между каждым органом он уже, уже шло движение да иначе если мы начнем как бы ну условно говоря пропихивать пищу да то где-то мы просто создадим комок, и она дальше проходить не будет да? то есть начинаем все-таки с движения запуская у кишечника есть даже такая болезнь ленивый кишечник не там просто да действительно вот он просто он же работает за счет сжимания да вот он сжимается сократительная деятельность такая да и проталкивает пищу и вот мы как бы помогаем им больше проталкивать. А у взрослого человека, на самом деле, находятся, э, ну, те, у кого большие там животы, э, ну, старше 30 лет примерно, да, 35 лет, до 6-8 даже, иногда килограмм, э, всякого, так скажем, говна. Каловые массы, фекальные слизи всякие, ну, не говоря уже там о всяких крестах, э, инвазивных структурах и э, гельминтах их много, это, в общем-то, отдельная тема, как избавляться да, от элементов и глистов, этим мы массажем не поможем, да, но мы сможем снять спазм. Соответственно, далее мы будем, а, диафрагма, все эти органы, они крепятся к диафрагме и там, к брюшине, там. например, желудок, да? вот он получается, вот тут у него такая фасция крепится к печени, вот тут к диафрагме а там вот в шине, то есть у него как бы три направления да, есть. То есть мы будем в три стороны его растягивать туда и сюда. А... Итак, с вами Олег Алабудвин. Продолжаем э, наш вистеральный массаж. Э, по, пройдемся по внутренним органам. Ну, вот видите, я специально футболочку такую одел, ярко показывающую, где что находится. Ну, ну, конечно, немножко не по размеру, тут все немножко как бы, должно вот вот поджато быть выше. Вот. Ну, сравнить рисунок здесь и рисунок здесь. Вот, хотя печень, да, вот у меня желчный проток пошел. Вот желчный сон, да. Это вот... Даже не понял, что это поджелудочный, желудок, скорее всего. Да, Вот аппендикс, да. Вот пошла толстая прыжка вверх. выше, выше это все, выше гораздо. Так, так что все символично у нас. Ну и, соответственно, приступаем к массажу. Да. А, немножко еще поясню, что вот примерно, э, как объяснить, вот если по часам взять, 12 часов, Она примерно, да. ну тут нарисовано, видно, белым цветом, да, примерно получается, как сказать, раз, два, три, четыре, да, на уровне четвертого рубля, э, под э, неченостным отростком. Вот это вот тут получается, да, так, нарисую. Куполом, она, соответственно, куполом таким растянута, ну, условно вот так вот и проведем. Угу. Ну, соответственно, печень не на дне, да, все-таки под ней получается, пониже. Если печень увеличена, она подвисает вот здесь. Она а, увеличивается вниз? Да. Ну, во все стороны, конечно, увеличивается, поэтому угу. тесно бывает легким, тогда левая право легкое иногда подрезают чтобы алкоголиком легко носить печень была это шутка шутка удалили легкое что можно было печень расти дальше вот есть ось у нас да позвоночная от нее соответственно идут пояснично подвздошные мышцы вот туда они в брюшине, с той стороны идут в принципе тот кто худенький да то можно и до позвоночника добраться, его прощупать, даже с этой стороны его вставить. Вот хотя я почти уже дошел. Сейчас. Не дошел, не дошел, кишки мешают. Ты сегодня обедал завтраком? Угу. Не, не дошел. Ну не будем так быстро, да. Потому что расстояние, тут, вот, видишь, он выгнал вперед же лордоз, да. Вот как, как ты спрашивал, да? Да, -да, да. И вот получается вот такое -то расстояние на самом деле. сантиметров 5-10. То есть до него легко достать. И мышцы, они идут вот так вот, плоские получаются, да. Идут, получается, елочкой от всех пяти позвонков вот туда внутрь уходит. И когда мы их прощупываем, э, снимаю в них напряжение в мышцы, да, то там прямо чувствуется, как они, как струнки вот так вот mm. Это тоже сейчас покажу. Так. Э, Вход, тут сфинктер находится, да, примерно вот, если тут 12, да, разделим по циферблату, 12, вот так будет 11 часов, да, и где-то вот здесь находится сфинктер, как называется, вот так я его чувствую, он, они ощущаются, органы, знаете как, как будто бы вот вы на чей-то другой большой палец вот mm -hmm. как будто бы там вот внутри, вот такой вот. Это что, что так ощущается? Ну, органы внутренние, вот небольшие, да, сфинтры. Далее идем 11 часов, да, под ребра, и примерно э, одна треть. Отступаем от ребер, вот здесь в желчный пузырь. Он может немножко тоже уплыть, утечь, так что вот его как бы ищем так вот по кругу. Вот он, вот здесь, вот нашли так ну и непосредственно сама работа приступаем к работе смазываем маслицем сейчас этот рисунок сотрется ну, ничего страшного мы запомнили если что посматривать на мой футболк как я говорил видите работа начинается очень медленно с просто касания, но она уже идет часовой стрелки потихонечку добавляем такую легкую вибрацию прием называется рыбка то есть потренируйтесь ваша вас рука должна работать очень плавно вот так вот мы полностью ее прижимаем да и не отжимаем вот так вот двигаемся двигаемся вдоль перистальтики толстого кишечника запуская его Далее прорабатываем, ну примерно смотрим, э, два циферблата рисуем по костям, подвздошным и ребрам, да, вот большой диаметр и 10 сантиметров, 12 примерно, малый диаметр. Прорабатываем по часовой стрелке опять. 12 часов, час, два часа, три часа от центра. Вот, периферии уходим в сторону. 4 часа, 5 часов, 6 часов. 9 10 11 по большому кругу и по малому кругу 12 час 2 3 4 5 6 ну, я естественно быстро показываю да все это делается гораздо медленнее 9 10 11 вот уже чувствую тут поднятие значит желчные протоки забитые сейчас будем их высвобождать больно здесь да вот сразу чувствуется по устранению боли это похоже покажу да значит прошлись теперь по идем по по органам как я говорил да справа налево немножко простучим пищевод соответственно мокрота будет быстрее отхаркиваться и <как> лимфатическая система запускается быстрее. Ставили кулачок на желудок и чуть туда вверх провибрировали его с вектором в орган. То есть мы все э, движения запускаем перпендикулярно телу человека в сторону органа. Дальше печень. Поджелудочную железу. Ой, желчный пузырь поджелудочную железу. Она глубже, поэтому мы до нее рукой не достанем через сопротивление живота, ведь он уже пресс напряг. Немножко расслабляйся, расслабляйся. Поэтому не отставляя, не отлепляя руку от тела, да, мы от вибрации вот так вот, пальчиками угу. посылаем туда импульс. Сильвизируя таким образом поджелудочную железу. Она тоже, кстати, размером с ладонь примерно вот так вот обнимает селезенку вот сюда поглубже внутрь под ребра все движения делаем не отрывая руки отмеряем примерно 5 сантиметров до да, поглубже заходим к почкам потому что почки на самом деле с той стороны их можно даже ну, в принципе можно их прощупать вот поглубже и туда в них внутрь вибрация такой массаж хорошо делать, честно говоря, и самому себе. Только, я забыл добавить, ноги, чтобы расслабить мышцы живота, да, и брюшины. Да, ноги надо на по валик, поднять и на валик, Но. раз даже на вот, два валика, чтобы было повыше. Пускай коленки. Да. Вот. То есть мы дома сами для себя можем проводить такую процедуру и, честно говоря, убираются спазмы, живот, ну, тех, у кого был наполненный такой, да, плотный, сразу ну, становится мягкий и, как ни странно, уходит вес, уходит вес mm -hmm. и уходит висцеральный жир А сложнее всего убрать висцеральный жир, как вы знаете, подкожный жир, там, ну, ну когда те, кто занимается худением, да, похуданием, mm -hmm. он быстрее mm -hmm. тает А вот висцеральный, это очень сложно и тут приходим мы на помощь. Это жир на органах, да? Да, жир вокруг органов. Так, соответственно, почку продавили. Если э, вы боитесь, что у вас ногти мешают, да, вы можете поцарапать человек, то две руки ставьте рядом, либо вот так вот разворачивается Получается, у вас подушечки пальцев формируют полусферу такую снизу, да? То есть можно поставить вот так и получим очереди. Нет, руки находим вторую почку. находим, ну я быстро конечно показываю, да, свеклу кишку туда, под, под косточку подвздошную, чтобы не было, вот вы не заметили, да, а я на самом деле, чтобы не давить на косточку и на лимфоузлы, да, мы немножко забираем ткань сверху и вот через нее подходим туда поглубже, вот такой валик, видите, формируем. Соответственно все толстый кишечник запускаем, Еще раз вот Под эту подзошку заходим и заканчиваем мочевым пузырем и да вот вниз немножко давление в ту сторону проработали все снова с такой вибрацией по вот часовой стрелке и тем, кому надо, можно вот пристать на железу, залез под лобок, сейчас проходим мимо желудочного пузыря, вот так вот он отпускает, отпускает, главное, чтобы он был пустой. Вот, вот я сейчас нащупал, вам это наверное, не видно, но вот примерно на такой глубине туда тоже, по диагонали вниз. Чувствуешь? Вот легонечко, так легкая такая вибрация и поглаживания вот, вот она с этой железой надо очень аккуратно и нежно а, у женщин соответственно вот его трубы и яичники яичники находятся по на расстоянии там где у нас седалищные кости то есть вот седалищная кость да и вот от нее примерно вот тут получается яичники Поэтому очень удобно, например, в тантрическом массаже используется. Тантрический массаж это как бы один по другому человеку. Ну там и пяткой, и коленом, и локтем. Вот если человек садится на живот, да, другому человеку, ну, лучше всего женщина на женщину у них таз пошире, да, то как раз попадают на яичники. И вот там, а. этими косточками да, вот так а. прям массирует. Да. И теперь смотрим конкретные спазмы. Начнем с желудка. Как сейчас болит? Есть немножко. немножко, да. Обычно, э, но чаще всего вот когда мы только касаемся, бывает острая боль и потом сразу раз и отпускает. Если не отпускает, то мы его растягиваем. Вот эти вот фасции, помните, я вам рисовал, которые тянут к печени, растягиваем, к диафрагме, растягиваем и к нижней. Решение. Желчный пузырь. Вот он болит, да? Угу. Прижимаем. И опять нашим методом с формулировкой дыши, вдох-выдох. забыл сказать, что нажать надо на вдохе. Да, медленно дышим. На медленно. вдохе именно. Да, на вдохе вдыхаешь. ну когда напрягаешь напряжение? В этот момент нажимаешь, пока человек вдыхает Да, пока человек вдыхает. Угу. Вот я уже чувствую, он уже расслабился. Чувствуешь? Легче? Да. он там как бы под пальцем, так знаешь, так чуть-чуть растекается. Вот и проговариваем дыши, как будто бы через эту точку. Вдох, выдох. Медленный вдох, выдох. Мы, ты понимаешь эту боль, ты ее принимаешь. Она для чего-то тебе была дана чего-то была нужна ты ее осознал посылаешь в эту точку или в этот орган любовь принимаешь ее и отпускаешь с миром ну, уже все да uh -huh. чувствуешь прошло да uh -huh. вот но ну, я все проходить не буду также смотрим вот печень тоже больно да прям булькать там это... а забыл сказать когда отпускаем, в данном случае мы отпускаем достаточно резко. Mm. И иногда слышно прям пошло по кишкам, буль, буль, буль, буль, буль, потекло. А, Сфинтер вот этот вот находим примерно вот здесь. Вольно? Uh -huh. Вот опять также его дышим. Я вот быстрее говорю, да, принимаем эту боль, понимаем ее, для чего-то она была дана, для чего-то была нужна, посылаем в нее любовь и отпускаем с миром. Легче стало да ага. ну вот не до конца я не буду дожидаться чтобы не удлинять наше видео да и также мы проходим в общем все вот эти только вот до да? проверяем где какие спазмы есть где сейчас буду чуть погубже заходить расслабляйся расслабляйся вот проходим тонкий кишечник находим почку а у нас так она у тебя выше кстати наоборот понял понял поднята почка получилась левая. Вот она. А у нас идет энергетические лучи из наших рук, из центра ладони из каждого пальчика. И вот этими лучами можно, ну, рейки на этом основаны, они даже без контакта это делают, да. Иисус лечил тоже бесконтактно А вот мы также посылаем эту энергию, прежде всего она тепловая. Не заморачивайтесь, какая там она еще есть, прежде всего тепло. Это тепло оно лечит. очень вот чувствуешь? Почка прямо вот такая тверденькая с почками поукратней если у человека камни в почках они могут начать выходить а они большие для протоков ну бывают разные люди да, у кого-то mm -hmm. камни выходят самостоятельно вот это почти не чувствует а у кого-то вот прям очень болезненно острыми углами задевают протоки и соответственно протоки идут тоненькие вот так вот вертикально к ночному пузырю так проработали сигмовидную кишку ее можно прям вот так вот Отжать, почувствовать, и как бы, знаете, как будто бы мы из нее выдавливаем. Как, как глину, как пластин проталкиваем туда, да. Если с камнем, вот они будут уходить. Потолкали вот туда, ближе к э, спуску, так скажем, унитаза, да. И простучали вот это место не спадающую Таким методом продолжили ладонь, чтобы не больно было. да, И типа клювом таким. Ну или кулачком расслабленным. Два-три прохода таких сделали. И далее можно... Да, каждый раз расслабляем. Расслабляем каждый раз мышцы мягким подложением. И далее можно пройти к вот этим мышцам, которые вот так вот идут выходим их сейчас медленно туда зайдем надо пройти через освобожденный кишечник вот дошли не больно Печу, да? сейчас и вот поднимая за ногу мы проверяем вот она пошла работать больно да сразу больнее сразу человек больнее сразу он натягивается вот так летом можете подъгнать вот, до следующей дошли, поднимаем, укорачиваем и таким легким движением опять быстро показываем, медленно, медленно, гораздо надо. Смотрим, э, массируем как бы движением ноги эту мышцу об свои пальцы, где-то обратное движение, но смысл тот же самый, пока она не расслабится. Я уже говорил, они начинают и так вот убирать, как струнки. Так, ну и далее. Заканчиваем. Можно достаточно, ну это грубо выглядит, да, но делаем медленно, пастично. Можно кулаками залезть поглубже. И растянуть брушину вместе со всеми фасциями, которые там есть. Можно локтем проходим поглубже соответственно если у нас массаж не висцеральный а там для похудения да то мы больше работаем с подкожими слоями да то есть это другие достаточно жесткие методы делаем вот валики всякие с кожи катаем туда-сюда жестче прорабатываем шестереночки вот наши вот эти вот а, трение добавляем и, в общем, все любые массажные методы. Бережем ребра и кости, да, по ним просто больно. То есть по, по мягким местам. Теперь.. Ой. Прошу прощения. Теперь поднимаем органы. Опущенными органами. Часто многие страдают, даже не знаю про это. Почки, матка опущен Здесь на вдохе вдыхаем, наполняем живот. Желатом, животом. И выдох. Выдох полный, а мы помогаем. пока мы ходим глубже, глубже, глубже, выдыхай, выдыхай до конца. Вот, теперь выдохну. И под диафрагму. Вдох, животом. И выдох. Спокойненько, спокойненько, напрягайся, не напрягайся. Вот туда вот расширяя диафрагму. Тут смотрите, какой принцип с диафрагмой и с органами, которые вы не видите глазами, да, но вы мысленно посылаете туда свою мысль, то, куда, то что мы представляем, с тем мы и работаем. Оно так и действует. Даже, да. даже в бесконтактных э, ситуациях, когда я <coughs> визуализирую в голове, да, и куда посылаю мысль, там она начинает работать. То есть даже бесконтактно я вот на диафрагму могу ее растянуть и расправить ее пальцами. Ну, в данном случае мы проходим контактный массаж, да, но также мы представляем, что мы тянем диафрагму, распрямляя ее, да, uh -huh. она скомкана, там, как тряпочка, вот так, да, мы ее растянули, расправили, разгладили. Так, про что забыл сказать. А, про ребра. Когда у человека сколиоз, то это явно влияет на внутренние органы, да, то есть одна ребраная дуга, допустим, повернута вот сюда, а другая туда, да. Мы, соответственно, вот, методами мануальными берем эту часть ребер, разворачиваем туда и давим на ту часть, которая, э, ну, горбулем вот так вот, выгнута там с той стороны, да? Помните, мы когда нагибали человека, у него одна часть ребер выше, вот эта часть ребер давим с этой стороны, а эту, соответственно, опускаем вниз или вверх, ну, если она поднята, да, ты вниз. Вот такое кривое движение. И тоже часто можно услышать, как перестали, как вдруг заработал. Вдруг все протекло, потекло, пошло вот так по этому uh -huh. ходам. Ну, это вот частный случай я показываю. Да? Ну там уже смотрите, как у человека ребра идут, да, так и прижимаем. Так, ну вот э, такой вестиральный массаж. И все виды массажа с животом мы разобрали с вами. Сейчас переходим непосредственно к практике, будем отрабатывать друг на друге. Будем мягко массировать, высвобождая все вот эти вот зажимы и спазмы, да, и, как я сказал, вы можете то же самое применять сами для себя, лежа на кровати, подняв коленки повыше, да, и высвобождая вот эти все спазмы. Если не получается лежа, да, ну, может, там как-то вам неудобно, да, то можно делать одной вот рукой, стоим так, наклонившись, когда живот расслаблен, висит, да, вот прожимаете живот, поэтому этим же способом через висящий живот, наклонившись. Ну, дорогие друзья, до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте. С вами был Олег Лавгудин. Напишите что-нибудь приятное в комментариях. Пока-пока.